А как быстро отбелить занавески в домашних условиях? Возьми синюю, знаешь, что такое Синькая или зеленка. Uh -huh. Вот водичку ее. Но ну, ты не отбелишь, она будет такой цвет, знаешь, такой голубоватый или зеленый, такой нежный-нежный. Отбеливателем. Как? В стиральной машине. Ну, Постирать не... с отбеливателем. Ну или с каким-нибудь там э -э средством, которое для белых вещей. Мне кажется, уже ничем нельзя отбелить. Я лично уже их... Выкинули. Да. Возможно добавить перекись водорода? Куда? В тазик или в чем вы там будете отбеливать емкость какая-то? Наверное, в тазик в пластиковый. Угу. После этого положить, потому что перекись водорода является естественным отбелителем за счет реакции окисления. Чтобы отбелить занавески в домашних условиях, можно при замачивании в воду добавить нашатырный спирт, обычным отбеливателем, Замочить в синьки или зеленки ваши занавески не станут белыми, но приобретут приятный оттенок. Совет от телезрителя. Чтобы отбелить занавески можно в 2 или 4 литра воды добавить 2 столовые ложки обычного порошка, 3 столовые ложки соли и 3 капли зеленки. Замочить занавески на ночь. После этого даже пожелтевшие занавески становятся как новые.